У меня есть который ну точно не будет пользоваться Трелло, например. Почему? И что мне с ним делать? Его увольнять? Почему не будет? Ну вот у меня начальник автопарка, занимается КАМАЗами, например. И что мне делать? Вот он... У него Nokia, вот эта вот кнопочная... Как он говорит, я это ничего не знаю, ко мне даже не подходи. Постоянно мы с этой ситуацией сталкиваемся. Начальник склада обычно говорит: так, ребята, какие трела? Эти полевики, кто там менеджеры в полях работают, как бы какие треллы? там, ребята, качество претензий есть? Качество претензий нет. Зачем нам трело нужно? Значит, здесь нужно первое исходить из целесообразности. Если начальник. Автопарка с КАМАЗами полностью выполняет два твоих критерия это продуктивность, то есть он результат дает и эффективность. Мало денег просит за этот результат, ну, в смысле, как бы мало затрат, то может быть и ничего менять-то не надо, может, все хорошо. На практике обычно не так. На практике он вовлечен в работу и пересекается с разными членами команды постоянно. Потому что от снабженцев нужно материал, значит от логистов там нужно задание там правильно. Потом команда обслуживания должна включиться в работу, чтобы там эти КАМАЗы хорошо работали и так далее. Обычно у каждого пересекает есть. И здесь задача ему продать эту идею. То есть он должен понять, почему он должен системной работой пользоваться. Продать ему идею, ты работал 15 лет или 25 лет в одном режиме, сейчас будешь в другом режиме работать, очень сложно. Он не понимает, нафига. К Камазам претензии есть, Камазы выходят в смену, выходят, зачем мне нужна системная работа, у меня Nokia кнопочная, все эти ваши вот эти вот новомодные хипсовские вот эти вот. Значит, нужно показать ему общую картину. Сказать, что ребята, наша команда, вот в этом состоянии была. А сейчас переходит в новое состояние, когда наши КамАЗы будут э, не на 500 километров от города отходить, а на 5000 километров. И э, мы КамАЗов парк расширяем в 5 раз. И мы начинаем работать вот с таким-то таким продуктом. И я к этой э, новой картине всю нашу команду приведу. Но возможно это, если мы будем слаженно все вместе сейчас работать. Задач будет больше, они будут более интересными. И возможности для роста у нас будет больше. Конечно, я все это делаю, чтобы потом и зарплату вам поднять. Но я не могу вам зарплату поднять из воздуха. Мы должны больше зарабатывать. И все мы должны работать в едином формате. Я просто тебя прошу тоже к этому формату присоединиться. Давай сначала посмотри, как это выглядит. То есть ты скажешь, пойми, что мы сейчас работаем командой и быстро принимаем решения. И команда должна работать слаженно, чтобы эти решения доходили до результата не через год, а через день. Ты скажешь, у нас сегодня претензий к качеству нет. Но ты видишь, что мы вот эти задачи сейчас вместе решаем и вот эти задачи вместе решаем. И ты видишь, что я сейчас хочу компанию вот туда-то привести. Без тебя я не смогу. Мне твоя поддержка нужна. Но ты мне скажи, тебе это интересно со мной сейчас вот эту лодку прыгать или нет? Или ты хочешь уже на пенсию, как бы, ну. Ты скажи, если тебе это не интересно, если я тебе жизнь порчу, я тебе сейчас крутую рекомендацию дам. Еще четверть зарплаты в подарок. и отпущу тебя на рынок труда, как бы, ну, на пенсию. То есть, ну, может, даже подыщу тебе хорошую работу потом. Ты мне просто скажи, если тебе не надо это уже. Мне надо двигаться вперед. У меня сейчас. В самый активный период жизни. И мне специалисты нужны. Ты меня как специалист устраиваешь. Но если ты, но ну, не хочешь новые правила играть, а я уже хочу как собственник, но ну, мы просто сейчас не сможем. То есть надо снимать возражение не того, что кнопка там большая или маленькая, что очки надо нажимать, а человек тебя возражает по другой причине. Он говорит, ребята, мне до пенсии осталось 11 лет, а вы меня мучите. То есть причина, то есть нельзя пускаться в эту игру с кнопками, потому что он начнет, кнопка устроена, он скажет, у меня батарейка быстро садится, купите мне телефон теперь, купишь ему телефон, значит, он скажет, а у меня там плохой оператор связи. Все, это была последняя капля, уволен. Вот, То есть надо понять, э, готов он покупать идею твою, что ты хочешь переходить в новое состояние, или не готов. Но и ты сам для себя должен понять, а ты готов компанию в новое состояние переводить, новый вызов для команды брать, или в принципе к Амазам действительно претензий нет у тебя в том числе. Это важный вопрос.